привет, ребята! С вами как всегда я, Грустный Кот Лекс, и со мной сегодня Высер. Всем приветик. Ой. Кстати, ты не кот, Я не тюлень, я кот. Ладно, все. О, кстати, я играл на этой карте, у меня даже есть видос по этой карте. Окей. Прикинь. Прикинь. Да, подсказку, подсказку на этот видос. Конечно, конечно. Вот там вот справа сверху, вот, вот, вот, вот. Кстати, у нас там, кстати, этот Маускам. Ну вот вот вот где-то вот там, вот сверху, короче, там вот подсказка. Вот Маускам, вот моя мышка, значит, была D O7. Она вот такая вот прекрасная, прекрасная. Я буду сегодня ее маускать. У меня, кстати, маускам. есть борода? А, ну-ка. А, нет, на этих версиях нету. Бороды. Это хорошо. <с... <с...> да. В принципе, с тобой согласен. Давай застраивай сразу эндорняком. Да. Я еще дерево тебе помогу. Давай, давай. А я буду копить шоп на эндерняка полностью было. -мо, там уже желтые строится, супер жестко на чью-то другую базу. Ну, в принципе, как это на обычно, и... все любят рашить. Вот. Да. Раш, Раш! И только мы, только я остаюсь на базе, чтобы. Нормально укрепить, как нашу. Так, два алмаза, слышишь, я вам прокачаю броньку. Броньку, и, наверное, пойду на центр за грудами чтобы сделать нам обсидиан. Обсидиан! Как ты относишься к обсидиану? Отлично. Ну, Он только да... не знаю, зачем ты тут шерстью застроил. Так просто, чтобы этот... Не видели. Это что за гипер был только что? Кладку. Ну я в принципе думаю, ты на ролике увидишь, что просто ну, прям, ну прям Клинки. такой сейф прям хороший был, прям хороший сейф прям имбовый сейф. Не, мне не кажется, либо шерсть тут лишняя. Ну можешь убрать шерсть и поставить эндорняк, конечно. Да, я так и делал, потому что мешает, Эти ребята, я вот этим вот диагональю науч... научился, короче, немножко строиться, Good по диагонали называется. Только если ты сдохнешь, то дюпать надо будем, потому что нужны ресы. Этот. Э, так, все, 8 эмералье. Я бегу, наверное, на центр. Ой, на, обратно, короче, бегу. Домой. До дома. Упс, упс, упс. Так. И, в принципе, у меня последний у нас остался, я еще прокачаюсь. Иду, ж, можешь, Можешь там прокачать этот э, э, кого? не прокачать а обсиден сделать а, так я вот чем сейчас буду заниматься а если я покупаю броню то она навсегда остается да да навсегда вот тогда плюс а я хотел бы построить такой знаешь мини форт чтобы стрелять из лука ну можешь конечно ну типа мини такой и я предлагаю пойти на желтых ну после того как сделан обсиден потому что я уже Они доделываю обсидиан. Там... все доделал доделаю псизин. Это такая, знаешь, работенка, чтобы все было четенько, чтобы не мискликнуть. А то придется алмазную кирку покупать. Так, я куплю себе, думаю, меч неплохой, как хотя бы каменный. Хотя бы каменный. И кирку себе железную возьму. Не, накопил лучше на железную. А, я себе даже броню железную не взял. Так, сейчас ты обсидиан, да? Да-да-да. Мы можем... Вс nice. ⁇ а, Там желтый. У них прям хороший. Прям, да, прям хороший, да. Три алмаза. Блин, если бы я оставил, наверное, нужно было оставить один алмаз и... А сколько там... А, так сейчас заспавнется еще один. Я прокачаю на мечи. Мечи прокачаю. Давай. Бегу с четырьмя алмазами, главное не упасть, хотя здесь невозможно упасть просто. Эм. Почему? Возможно. Ну <с niveau> bueno, возможно, но нужно не знаю кем быть. Все, у нас прокачаны мечи. Кстати, ребята, ресурс пак в конце ролика. Вот какой у меня сейчас ресурс пак. Вот я вам его в конце ролика солью. если вы конечно хотите. Если не хотите, то Ладно. Не Ладно. хотите дальше. Ладно. А я был твоем месте, лучше бы пошел на их, на желтых. У них там вообще не. Наша ловушка, ловушка. А дядя где, где? кто? Кто, кто нападет пинвис... на нашу базу? Инвизка. Инвизка. Я сломал да. синих, убил синего. Я прыгаю, я прыгаю вниз, я прыгаю вниз. Желтый, желтый, желтый, он появился, он появился. Где он? А у нас же, а, а, он... У нас же обсидиан. Да, он он же он набежал, он набежал, он убежал. Ну, чуть типа, да, поздно. Но, кстати, вот. капец, капец, капец ну ты не идиотнул. Блин. Ну, давайте скинем. Там у меня в сундаке лежали запас. Я, наверное, куплю интерперл и тэпнусь к ним на Слушай, базу. нам необходимо сломать желтый. Главное, слышишь, главное попасть вот туда к ним. Mm -hmm. Я не попал. А, я попал, я застрял в блоках. Хорош. Ломаешь? Сломал! Ара, отлично. Выигрыш? Блин, три блин х... 3 хп осталось, у него 3 хп. Ничего, ничего страшного. Ну Ломаешь. хорошо, что я изумруды засейвил остальные свои марагды. Так. Э -э, берем вот это, вот это. Там кто-то строится, он не знает, что у нас есть лук. Я его скидываю, все отлично. А, на нас ну, этот короче, строился. У нас все пучком. Серый. Да, да я блин, скинул пучку. Серый к нам пристали. К нам. Я, я на базе, я одERIS, на базе белых одERIS. сейчас, на базе белых. Mm, нормально, нормально. Он меня увидел. Кидает полбол, промазал. Если я выиграю эту дуэль, я сейчас сломаю им кровать. Все, а, -а, -а, -а мужик, у меня... это не база ну... белых, это база цайнов. А, -а, а, серый, серый, нет, то ну пошел ты в жопу. Я упаду, я паду, я падаю, я войдусь. А ну, давай, два хп, пожалуйста, пожалуйста. Ну почему? Но? Нет, ну, и, э -э, ну я же убил, мне все всё умазное было. А серый, где серый? А, блин, я... я... обосрался. Я думал, он на базе. Него... Я сразу упал. Нет, вниз. нет. Нет, он... я на центре его встретил. Пипец. У меня все было максимально офигенно. Да ничего, ничего. Я прокачал нам и железо, и золото. Сейчас все будет прям пучком падать. В смысле? Я а. видел, я видел, я видел его. Я видел серого. Он выпил невидимку. Опять невидимка. Офигеть, как они задолбали. А, это белый. Смотрите-ка. Сейчас мы его вынесем. Мы отомстим белому. О, он слишком жестко дерется. Серега, Серега, помоги. я а еду. <связь> Кстати, возможно, я сейчас белых сломаю. Типа, ну. А, да? А такая. ты купил топор? Топор купил? Да я и рукой могу. Все. Хорош. А -а -а. Мы также можем сделать на, на север. Ну, я, я упал. Нет. Ну, я Нет. очень больно упал. Очень плохо. Очень страшно. Давай, я специально не забирал реса, а -а -а. чтобы дёпнуть. Дёпнули? Ну да, мне деклара. А много-то было? Да. Вообще, Наверное, касси. мне не. Слушай, ты эмеральды накапливал, нет? Нет, так я ж белых ломал. А. Все, теперь кап... купим эмеральды. Так, ты я, слушай, не... достраиваю нашу кроватку, чтобы все было ровно, симметрично. Правда, я сделал еще хуже, но неважно. Так, мне, кстати, надо закупиться. Так, ещё. она серая идет, серая идет. Но он даже не Крики. подозревает. Ну да, кстати, не подозревает. А, я думаю, у меня уже меч, слышишь, не этот незачарованный. Он прыгает. А, он хочет затимиться. Я его слину, <звук> <звук> у него шесть алмазов. хочешь затимиться? <звук> <Мечу> <звук> и ты не врешь. <звук> <звук> Нам нужно сейчас, кстати, еще шесть изумрудиков, и будет вообще кайф. Я два алмаза ещё Прям полный расколбас, понял? Medo. Сейчас нам нужно только вот ещё 4 алмазика и кайф будет. Я пойду ещё и вродеки пособираю. Ронька, все дела. Ну, чтобы мы прям были прокачаны, понял? Да-да-да. Но мне кажется... А, прикинь, этот синий идет, блин, на базу розовую и хочет сломать. А, подожди, нет. Он идет на базу белых и ломает нас. Белых. Короче, пришел на базу белых и ломает белых. Пришел на базу белых и ломает белых. Ну гениально, почему нет? Так, я тут ему противостоял тришечки. Так, давай мы его. Восемь сморадов. У тебя есть алмазы? Один. У меня тоже один. У нас получается четыре. Я его скинул, он какой-то петушар. Хорошо. И он хотел засейвиться фейерболом. Ну ты пью. Так, два, два, два эти. Два алмаза. алмаза у меня один. Ну, у тебя же еще в сундуках. У четыре. Четыре, четыре, да. Четыре. Так сейчас я сгоняю за еще одним, и все. И что дальше? Можно мы... броню прокачать? Уна... Не, не, не. У нас будет падать. Нет, у нас печку, да, да, печку. Давай, свой... давай алмазы кидай. А мазиксы. Все, закупаем все эмеральд форч. Смотри, у нас сейчас скоро. О, уже один первый смарах Я сейчас, скорее всего, пойду. А белые белые идут на нас. Белые идут на нас. А так они а, последние остались. А реально? Да, побежали что, что... им а, просто протестуем. Ну да, чисто хреначим. Смотри, смотри а, как речь. вверх построились. А смотри, какой у меня лук сейчас есть, а? Ай-яй-яй-яй-яй! Пол ХП. Молодцы. Молодцы. Я умер! Ш Я умер. Что? А. Это ловушка. Одного вижу. Да, ну Им жесть. Ага, смотри, он, а он обсидиану верил. Ну все, друзья, nice. победка в нашем ролике. Ребят, спасибо за просмотр. Если вам такие нравятся видосики, ставьте лайк, подписывайтесь на а канал. почему тут нет дизлайка? Хотите, короче, этот... Хотите, чтобы мы записали Серегу и обязательно пишите об этом в комментариях. Всем удачи, всем пока. Пока.